Говорил. здравствуйте при чтении мантр и кодов четки после этого можно носить на себе увеличивается эффективность в этом случае или нет когда человек читает на четкие коды или мантры то после того когда он начитал он должен эти четки положить куда-то и не носить на себе если человек начинает носить на себе вот что происходит вот допустим вот допустим железное кольцо Мизинец в васту связан с планетой Раху. Влияние планеты Раху зависит от того, насколько этот мизинец длинный. Ну и вообще влияние происходит через мизинец. Но это может привести человека к тому, что у человека происходят неприятности. То есть у него происходит там, ухудшение здоровья, появляется у него заболевание артрита, артрозы, а, начинают отеки происходить, невезение в жизни. И вот рекомендация, допустим, для того, чтобы этого не было, необходимо одеть железное кольцо на палец. И тут вопрос, а что же делает железное кольцо? Оно-то при чем? Дело в том, что когда человек одевает железное кольцо, то энергетически вот эта часть пальца исчезает. И на нее, воз... то есть он становится как бы без вот этого мизинчика. И энергетически на вот палец этот воздействовать уже невозможно. Таким образом, я как бы себе отрезал этот палец, одев на него вот такое колечко. Теперь на меня ни уран, ни кету, Воздействовать не будет. Не мару. И вот так происходит, вот такое магическое воздействие. Кольцо при этом должно быть железное. Также происходит, когда человек, допустим, одевает на себя чётки. В случае, если он одевает четки вот так на шею, то такие четки, которые он одевает на шею, фактически отрезают ему голову. И мантры влияют на вот эту часть тела, а на эту уже влиять не буду. Поэтому носить не нужно. Точно так же ни в коем случае нельзя наматывать вот так четкие носить на свои руки. Почему? Это считается мувитоном, плохим вкусом. И дело в том, что четкие это элемент священный. Ну Вот представьте себе человека, который, допустим, имеет, который ходит в церковь. Этот человек в церкви молится какой-нибудь иконе, допустим, иконе Божьей Матери там, или иконе там неупалимая, там купина, не знаю, есть такая или нет, семистринная Божьей Матери вот. И он молится рядом, там, семистрильная Божья Матерь, спаси сохрани, спаси мою семью, спаси сохрани, пусть никто не гуляет, пусть там Купидон не стреляет, пусть в жизни везет и никто никого не убивает. И после этого ставит свечечку и так далее. И после того вопрос такой, Андрей Андреевич, а можно мне икону эту носить на себе, сделать ее в виде ранца или одеть ее себе на шею и носить? И тут такой вопрос, зачем? Зачем? Ну, чтобы она влияла. Ну зачем? Ведь она влияет в тот момент, когда пришел человек в церковь, который находился рядом с такой иконой. Как же она будет влиять, если ее на себе носить? То же самое, ну, конечно, не то же самое, конечно, утрирую это все. Но где-то то же самое, где-то приблизительно похожее происходит, когда мы носим вот эти предметы ритуальные. Не стоит этого делать. Отработали с этими.